Привет! С вами я. Я кое-как поставила камеру и начала записывать вам свое видео. В сегодняшнем видео я расскажу о своих покупках, которые я сделала сегодня. основном эти покупки по косметическому, по косметическому какой-то и расскажу, что лежит в моей косметичке, как моя косметичка устроена. Сегодня я купила себе вот такую штучку, такую чудесную штучку, такую. Эта штучка сейчас что-то наподобие Дело в том, что сегодня я себе второй раз за этот год сделала эпиляцию. Вот. Мне сказали, что для восстановления моей кожи мне надо пользоваться вот такой вот штучкой. Вот. Такая штучка. Это антиперспирант без запаха. про Пробулиф и липа. что он около 300 рублей. Покупала я его. помню. Но, ну, то ли в аптеке, то ли в подружке. Вот. Такая вот штучка. Красивая коробочка. Это можно... Можно сказать, что это десперант. Вот. Тут находится 50 миллилитров штуку я ее люблю. Еще сегодня я купила два такие дезодоранта. Фикспраси. И понятно, фикс-праси. Свист. Okay. Uh, Один uh, водный, другой с каким-то запахом, по-моему. Да, он, по-моему, с каким-то каким запахом, но мне как-то не нравится. Так. А вот этот он, блин, приятный и мне он нравится. Еще я достаю свою косметичку. И это уже начинается видео, что находится в моей косметичке и как моя косметичка выглядит. Моя косметичка выглядит вот так. Это косметичка с халапеньи. Она потертая везде Отделения. В первом отделении у меня находятся кисточки. Вот такие вот кисточки. А еще потом этот да, чемодан у меня кисти. Я вам в конце покажу. Хотела их сейчас сказать. Классные лаки. Сори, камера упала. Так, стой. Бухи у тебя таких верхних эти лаки я себе купила в. А, я купила в глобусе. Какая же я, Надя. Я не знаю, какая мне кличка лучше. Надя Бу bueno, или Нейт Клаб или Надя по Пуплапа. Нет, это уж совсем. Ч так? Какая же, пока будем говорить, какая же я, или какая же Надя, без, без таких охренительных блёсток. Видите, Окей. они с новинками такие чёрные, синие, розовые, зелёные. Ну, это, прикольно, на прикольные У меня. Сейчас, на меня. Вот видите, да? Сейчас, вот как показать? Так, что ли? Я вот так, не знаю, как. Вот находятся вот эти два лака. Вот. Один белый, другой вот такой вот сиреневый. И такой вот <смех> белый. <смех> так, ну это все лаки, которые я взяла. Больше я себе ничего не покупала. Я это делаю медленно. А, еще я себе откатала такую классную щечку. Я теперь ношу с кардиганом. Одеваю на всякие там петлячки. Это такая брошка. Такая блестящая брошка приказа. Так, про кисточки я вам уже сказала. Еще не знаю почему, но это я уберу такое отделение, еще у меня здесь находится таких пока что под... А, вот еще. Три блеска для губ. Это блески для губ. Они такой карамельный. Другой такой розовый ванильный. А третий он такой. Бледно-бледно. Бледно-телесно-розовый. -бледно вот так. Пахнет, которую я сегодня совершила, это Ясенский Скорлаб. Такой бальзам для куб. Такого он цвета. Пахнет он очень пахнет, она вкусно, как клубничка. Вы не, под, не подумайте, то, что я, я помаду. -то я сегодня себе купила такую охренительную расческу. Цикспресс. Э, она чешет очень хорошо. Ух, даже Вот. Итак, еще себе сегодня купила в подружке. Даже вот видно, что это подружка, потому что только в подружке бывают вот такие вот штуки. Пушь. Она охренительная. Тушь называется Вивине Сабо. Вивине Сабо. Сейчас. А, Вивен Вот так вот она выглядит. Вот. Кисточка у меня охренительная. Вот такая кисточка. Тушь, конечно, классная. Рассказываю вам быстро и коротко, потому что у меня кончается зарядка. Я вам рассказываю быстрее. Вот. Такой у меня флакончик. Он пустой. Но сегодня я туда найду. Так, дальше. У меня было пять тушек, но сегодня мне мама доставили. Мне И у меня осталось только три. Мама мне сегодня купила тушь. Так как я начала красить. У меня есть тушь от Эйвен и из Литуалевской. Это тушь стоит полторы тысячи, это стоит тушь 700 рублей. Это стоит в пределах 500 рублей. Вы спросите, откуда у двенадцатилетней девчонки такие бабки? Не скажу. Подводка, которая стоила мне 40 рублей. Не помню, где я ее купила карандаш дорогой марки как я посмотрела в интернете если не специально залезла на этот сайт имени и посмотрела сколько стоит этот карандаш так этот карандаш без доставки стоит 250 рублей а я его купила за 25 рублей и причем хороший карандаш с на так и знала, что надо было почистить карандаш после того, как я очистила. <смех> ну, он такого цвета. Да. Так. Еще вот тут да, от Кики Ход и от неизвестной марки карандаш. Еще у меня есть такой, как бы это сказать, даже не знаю, и не подводка, и... даже не знаю, что это за штучка, но медовая стоит 2000. Дальше мы переходим к палеткам. У меня есть такая палетка. У это даже не палетка, а такие тупучий тени вот. Вот такие вот вот такие вот тени какой то не у меня вот в такой вот упаковочке следующий у меня от ураби э, роллс я с посмотрела вот такая вот палетка ее нету у меня на кудинский человек, которым осталась их больше нету они закончились и они не продаются и всякая фигня Вот вот такая вот палетка эта палетка состоит из 12 цветов, но у меня их один, так как один я охренатила. Вот. Я смотрела такие же палетки на сайте Робби э, Роуз. Э, э, там охренительные палетки. Там вот такая палетка больше. Такая палетка сейчас стоит 350. Даже такой нету. Вот. Та палетка, которую я смотрела, там 24 цвета стоит 350 рублей. Дальше моя палетка от флэла состоит из пяти цветов два зеленых, белые и два коричневых это полетка вот так вот такие тут цвета вот. последнее мой это сухая основа ну, типа тональной основы как видите у меня уже одноклассники начали сволочные такие. Ну и последнее что я наношу на свои глаза это оставшиеся последние три цвета от чилин какой-то там. В общем, называется КК. Я вот так называю. Это все, что лежит у моей. А, нет, забыла. Еще у меня лежит такой обезжириватель, обезблскиватель, вот такой выключающийся. я наношу вот такой вот кисточкой. Вот. Чтобы обезжирить свою кожу. Ну и вроде все. Это все то, о чем... Ну, да, в принципе, это все то, о чем я вам сегодня хотела рассказать. Могу вам показать даже сейчас, как сейчас выглядит мой стол. Если я камеру на урону... и э, я ее не уронила. Вот так выглядит сейчас мой стол, который я разбирала, который... Вот моя косметичка, она абсолютно пуста. Там лежит только вот эта вот хрень. Ну, я ее туда положила. Вот косметичка кстати, подкладка у нее такая охренительная. Вот, у нас состоит из двух. вот такая. Причем плохо то, что тут такая тоненькая хрень. Это вот очень плохо. Еще она содержит такой заклепочки. Вот, Hello kit. Сейчас поближе к свету. Вот. Hello Cat. Ну вот. Так, ставим кондру на момент. Не падай. <съем> <съем> Я не хочу вас уронить, и потерять вот так. Это, в принципе, все, что я вам хотела показать. Сегодняшние покупки у меня только это тушь, это бальзам, это два дезодоранта и восстанавливающее средство и расческа. Все. Все. Нет, не все. Только три вещи у меня куплены в фикс Это вот эта вещь. Вот эти три вещи куплены в фикс Остальные у меня куплена подружка, подружка, подружка. И найдена штучка. Вот, в принципе, это все. Больше не Ну, еще есть одна покупка. Это нижнее белье. Его вам показывать не буду, потому что оно кружевное и подсвечивающееся. Вот. И кстати, как вам мои бровки? Они охренительное. Смотрите, какие у меня брови. Да. Завтра вам покажу, как я делаю сон макияж. Завтра я вам покажу, как я вообще провожу свое утро. Теперь я решила, решила брать свою камеру всегда с собой. И не редактировать видео только те, которые снимают на эту камеру. У меня есть еще камеры. Но, вы, они сломаны. Сейчас я буду еще складывать, вот этот дырянь. Все укрунт. У... Грунтовать, В общем, все складывать так, чтобы ни хрена ничего не вылезало. Сначала я, естественно, сложу палетки, потому что если я вложу первые вот эти вот штучки длиннее, то у меня палетки не залезают, я начинаю психовать и валять свою косметику. Именно из-за этого у меня страдают палетки. И вот сейчас я выложу свое видео. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Оставайтесь такими же здоровыми. Умный, продолжайте смотреть мо видео. И я вас люблю. Пока.